Спасибо, что пригласили в очередной раз выступить, похвастаться, так скажем, достижениями, которые мы совершили за этот год. Мы уже второй раз здесь присутствуем и похвастаться действительно есть, чем рассказать, чем мы живем, как за этот год изменилась наша платформа. Перед тем, как рассказать, как же она изменилась, я понимаю, что, наверное, не все знают, что такое хабер. Может быть, кто-то слышал о нас что-то? Вот вот один человек, два человека, ну понятно, вы, было бы странно, если бы про нас не слышали. Хабер вот, – это платформа, которая позволяет поставщикам или производителям товара очень просто и легко расширить рынки сбыта в интернете за счет того, что они заходят к нам, загружают свой товар, контент, и по магической кнопочке их товар начинает продаваться на десятках, а то и сотнях интернет-магазинов, партнерах нашей платформы. Вот. Собственно, а для интернет-магазинов мы ценим тем, что без финансовых затрат в склад, там, в поиск этих категорий товаров, ребята могут очень легко, буквально в два клика 300 тысяч товаров добавить к себе в интернет-магазин и начать работать по сути по модели маркетплейса. Сейчас, наверное, многие видели рекламу да, там в интернете «Майбутня за маркетплейсами», которую транслирует пром. Ну, действительно, так и есть. Мы видим, что сейчас тенденция нам говорит о том, что все хотят масштабировать свой бизнес, Масштабировать торговлю в интернете а, на своих сайтах можно с помощью того что ты открываешь свой сайт для сторонних мерчантов то есть для сторонних продавцов они должны быть естественно проверены качественные они должны быть э, ну, достойного уровня но только таким образом без особых затрат можно масштабировать свой интернет магазин именно этим мы и занимаемся ну и было бы э, Странно, если бы я не сделал такой пафосный слайд, да, который говорит «Торговля восьмого чудо света». Наверное, банкиры бы сейчас сказали, нет, ты не прав, банковская система – это чудо света. Но я рассуждаю так. Вот представьте, да, живут обособленные племена там, в 19 веке до нашей эры. Они там что-то специализируются, кто-то там гречку сеет, кто-то там мамонта забивает, кто-то там глиняные горшочки лепит. Все они там каким-то образом развивают характер, для них ресурсы и вот предприниматели того времени до да, понимают что было бы здорово если бы они тут собрали эти вот горшочки отправили их туда там их обменяли бы они создали дополнительную ценность грузят свои тюки и направляются сквозь там горы и косогоры для того чтобы совершить вот эту вот транзакцию там их бандиты встречают на месте их нахлобучили местные ну, в общем ситуация такая тяжелая но тем не менее они совершают эти транзакции да назовем их и Таким образом цивилизация начинает развиваться. То есть там он подсмотрел, те у себя на месте палкой копают землю, а эти к палке уже привязали какой-то камушек. Ну, собственно, вот так вот я считаю. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Следующим чудом света я считаю интернет. Да, все мы тут собрались благодаря ему. Когда появилась технология передачи данных, да, все начали массово оцифровывать свои бизнесы. Тот, кто это не делал, а были и скептики интернета, все мы прекрасно знаем, что они были но к сожалению не знаем как их зовут сейчас вот были и такие но это дало нам новый толчок для развития то что раньше требовало, ну элементарно отправить договор да это занимало там неделю чтобы по почте отправить сейчас мы можем нажать одну кнопочку и вуаля его можно подписать Все очень просто и понятно новая веха, да, за последние 20 лет цифровой бум, все мы э, наверняка уже слышали, а здесь мы точно слышали уже неоднократно, и это очень круто, такое слово, как платформа, э, Появились такие вот организации, которые называют себя платформами. В основе бизнеса крупнейших мировых компаний, таких как Amazon, Apple, Google, eBay, Etsy, ну, их можно перечислять немереное количество, практически все крупные мировые компании, в основу своего бизнеса, вот как мы слышали, PrivatBank тоже строит свою платформу, лежит платформенное взаимодействие. В чем это говорит? Да? Это бизнес, который предоставляет производителям и потребителям цифровые площадку для создания ценности и обмена ими то есть что происходит когда вы берете свой смартфон и постите сейчас создаете пост я был на конференции классные спикеры все круто нажимаете вы создали ценность да нажимаете опубликовать вы запускаете процесс обмена то есть начинают ваши подписчики фолловеры видеть этот пост начинают коммуницировать а кто зарабатывает ну, Facebook зарабатывает, потому что на показе рекламы э, зарабатывает Facebook. Соответственно, ценность создали вы, расшарили ее ваши друзья, а заработал Facebook. Вот такая вот модель взаимодействия происходит, это платформенный бизнес, когда одни э, создают инфраструктуру для других, чтобы они создавали ценности, а третьи ну, эти ценности потребляли. Как было у нас. Хабер еще раз повторю, да, что мы делаем. Мы э, начинали с того, что мы создали сервис который позволял человеку, держателю товара быстро и легко разместить этот товар на крупнейших маркетплейсах. Розетка, там у нас было АО, это был PrivatMarket, это был Пром, Beagle, закупка. То есть как мы делали? Мы брали поставщика, мы брали у него контент, контент это карточка товара, да, то есть там фотография, описание. Зачастую мы... Этот контент даже могли не брать, просто говорили, дайте нам цену, дайте нам название товара, и мы сами сделаем за вас этот контент. И таким образом мы пихали, пихали, пихали этот контент, очень медленно масштабировались, потому что тратили большой операционный ресурс на создание этого контента. какой-то момент у нас контент менеджеров было около 30 30 контент-менеджеров, которые день и ночь сидели и занимались тем, что бомбили эти карточки товара. Естественно, желание и информация, Да, мы выступали на форумах, запускали рекламу. Желание сотрудничать с нами росло, а как это все обрабатывать мы не понимали. И в тот момент мы э, вот получили э, в руки книгу да, там «Революция платформ», где нам объяснили, что нужно делать. И мы сделали следующим образом. Мы отдали э, э, создание контента на сторону поставщиков. То есть мы сказали, ребята, если вы хотите работать с Хабер, вам нужно немножко потрудиться. Если вы хотите продаваться в интернет-магазинах по всей Украине, вам нужно создать контент самостоятельно. То есть мы отдали этот процесс на откуп поставщиков. При этом оставили роль модераторов, то есть мы не можем, да, мы понимаем, что розетка, она не готова принимать от нас некачественный контент. Поэтому проверить контент мы все-таки оставляем право за собой. Поэтому у нас остались роли модераторов, которые начали модерировать карточки товара, созданы нашими поставщиками. Тем самым мы сняли с себя огромный кусок операционного труда. Первый элемент платформы выглядел так. Отсутствие затрат на создание единиц ценности, а мы понимаем, что карточка для нас является единицей ценности, сейчас у нас более 300 тысяч SKU в наличии от наших поставщиков, это и есть возможность для быстрого масштабирования. Вот. Это позволило Хаберу за ну, не только это сейчас я расскажу дальше а еще и сетевые эффекты, постоянная коммуникация с пользователями нашей платформы, постоянный живой диалог. У нас раз в две недели, кстати, я всех вас приглашаю, у нас каждые две недели э, проходит мероприятие, которое называется Review спринта. Мы работаем в философии Agile, это ну, э, Scrum, если может быть кто-то знает, вот такой подход, гибкая методология разработки. И вот каждые две недели у нас происходят сессии, где мы хвастаемся тем, что мы сделали перед нашими пользователями. Ну, показываем, так скажем, готовый инкремент. И на основе обратных связей от наших пользователей мы улучшаем наш продукт. И вот в одной из таких процессий мы пришли к пониманию того, что мы можем больше. Раньше, как я говорил, мы продвигали товары на крупные интернет-магазины. То есть как это происходило, я рассказывал, сложно, долго, ну и не всегда все были довольны. Потом мы поняли, что мы можем отдать создание ценности нашим поставщикам на откуп, а сами выступать лишь модераторами. И в одной из таких наших мероприятий «Ревью спринта» к нам обратился один из наших поставщиков, который сказал, мы хотим продавать товары других поставщиков у себя в интернет-магазине. Дайте нам техническое решение, как это сделать. Окей, okay, мы можем это сделать, потому что ну, в этом ничего сложного нету. Обычный формат передачи данных с помощью email-фида и простой выгрузки на сайт партнера. Таким образом, мы поняли, что рынок хочет продавать товары от проверенных поставщиков и обычные небольшие интернет магазины зачастую которые имеют большие сложности с закупкой товара на свои склады готовы к реализации товара проверенных поставщиков у себя на прилавках готовы так сказать выступить витриной для этих поставщиков таким образом мы получили огромное ну почти можно сказать так вот x2 увеличение наших пользователей практически сразу потому что Большинство поставщиков имели свои интернет-магазины, соответственно, они выступили как витринами для других поставщиков. Тем самым получился такой замкнутый цикл, когда есть такое определение, да, что ценность платформы равняется квадрату числа ее участников. То есть, грубо говоря, чем больше участников на платформе, чем больше связей между ними существует, тем выше ценность платформы для каждого отдельного участника этой платформы. То есть, понимаете, да, чем больше людей пользуется вашим продуктом, если мы говорим, там, например, про мессенджер, если я сейчас скажу, найдите меня в ICQ, ну, понятное дело, что вряд ли кто-то меня будет искать, но если тут все будут, большинство или подавляющее большинство спикеров выходить и говорить, найдите меня в ICQ, найдите меня в ICQ, найдите меня в ICQ, вероятность на то, что вы будете искать нас в ICQ будет гораздо выше. Тем самым привлечение новых участников платформы становится гораздо дешевле, чем больше участников платформы существует на данный момент. Закономерность. Какая-то аж пирамида выглядит, да, наверное. Но это действительно работает, и так работает э, платформенный бизнес. Если мы посмотрим на Google, да, кто есть в Google? Есть платформа Google, открытый код для разработки приложений для Android. Там потребителями ценности есть разработчики, да. Они создают э, приложение, они отдают это приложение в Play Market. Э, мы эти, как э, потребители э, конечный потребитель, скачиваем приложение, Google на этом зарабатывает деньги. Ну, естественно, все зарабатывают деньги, но Google зарабатывает деньги, не вкладывая, грубо говоря, в разработку этих приложений ни копейки. Все выполняют за него другие, другие разработчики ну и вот собственно три кита да, для успешного развития платформы это участники чем больше тем лучше чем теснее взаимодействие между этими участниками тем э, круче когда мы приходим в uber да, мы понимаем что мы хотим поехать нам не нужен автомобиль нам не нужен рейтинг но главная наша задача это точка а точку б проделать путь когда мы приходим там на Alibabu мы хотим найти товар. То есть единица ценности, она должна быть четко выраженная внутри платформы. Ну и фильтры, с помощью которых участники могут друг друга очень быстро и просто находить. Вот три эти штуки, реализованные внутри платформы, позволяют любому бизнесу очень быстро и стремительно масштабироваться. Вот. Ну и наш опыт, я скажу, что я вообще цифровой-цифровой. А вот в плане того что я даже вот вчера забыл кошелек дома и целый день проходил и ну, не ощутил вообще никаких, никакого дискомфорта то есть и продукты домой купил и там ну, сигарет ну, то есть все у меня было хорошо никаких проблем не возникло а, но а... нет к сожалению через год не платил но да, я... да мы обязательно пообщаемся потому что я действительно услышал очень много интересных ну, мыслей я думаю это можно применить потому что вот к слову у нас процент оплат с помощью кредитных карт он ну, крайне низок даже не превышает 1,5%. процента но это во многом связано с тем что Вообще нету, ни одной, ни одной транзакции. Uh, у нас это еще, ну, не как нам нужен сильный партнер, скажем так, с которым это можно будет реализовать, потому что своими силами вряд ли это будет возможно. Вот, uh, на проме, например, количество транзакций uh, порядка там 13%, ну и последнее, uh, Uber, да, все мы знаем эту платформу, этот гигант с, понятным, uh, с понятной финансовой моделью. Когда они зашли на рынок Украины, а там финансовая модель если кто не знает, кредитная карта, оплата с помощью кредитной карты. Когда они зашли на рынок Украины, они тоже пробовали работать так, как везде. Но не прошло и двух недель, как они озвучили, возможность оплаты наличными. Мне кажется, это о чем-то говорит. Мне кажется, это говорит о том, что у нашего народа, ну, извините, у нашего общества, да, есть какие-то вот все-таки страхи э, по поводу дигитал и по поводу вообще оплаты с помощью карты и онлайнами. И я считаю, что каждый из этих присутствующих должен выступать неким таким, знаете, миссионером э, и двигать эту идею в массы. В рамках своих компаний запускать какие-то рекламные кампании которые объясняют людям, что это не страшно, не больно и прикольно. Да? Э, в рамках э, коммуникации постоянно об этом говорить. Э, очень классно делать какие-то там бонусные проекты, Программы. Это очень хорошо работает. Те же кэшбэки, те же там какие-то вот оплаты частями. Но ну, это все действительно работает. Ну, как-то так. Спасибо.